Когда приехала в гости в Москву и обедаешь бутербродами с черной икрой. Всем привет! Наконец я достала камеру. Я приехала в Москву на 4 дня на день рождения к другу. Поэтому вчера мы сидели дома. Общались, а сегодня приехали на ВДНХ. Сзади меня вы видите гостиницу Космос. Эта гостиница была в фильме Ночной дозор. А здесь вот ВДНХ. Это выставка достижений народного хозяйства. Разные павильоны, которые представляют разные республики, которые раньше входили в состав Советского Союза. Пойдемте посмотрим. территория. Вот мы подошли к фонтанам, но они, к сожалению, выключились. Сейчас будем ждать, когда включат фонтаны. В Москве немного прохладно. Я даже чуть-чуть замерзла. Погода как в Санкт-Петербурге прям. Вчера мы были дома, общались с друзьями. Сегодня мы пойдем в рыбный ресторан отмечать день рождения друга. Завтра, не знаю, чем мы будем заниматься, вечером встречусь с одноклассницей, и послезавтра, это будет 28 апреля, мы встретимся с Ирой, о русском по-русски, и что, пообщаемся, сходим на рынок. Ну, давайте, включайте фонтаны. Не знаю, что рассказывать, я приехала сюда отдыхать, и у меня просто в голове совсем нет никаких мыслей, поэтому просто наслаждайтесь видами вместе со мной. Это павильон Казахстан, красивая, мне нравится, я люблю такие узоры, такой орнамент, очень классно. Дальше следующее здание написано «Торгово-выставочный центр профсоюзов». парк огромный поэтому если вы хотите все посмотреть лучше взять велосипед или самокат чтобы проехать зайти во все павильоны у ВТНХ есть аудиогид с которым очень удобно гулять и слушать одновременно информацию о разных павильонах. Поэтому обязательно заходите на сайт, чтобы извлечь максимум из своей прогулки. Мы пришли в ресторан Старико-Море. Здесь разные морепродукты. Смотрите, какая розы. День рождения. Кайф. Это устрицы. Вот эти устрицы. вот две штучки. А? Это икра морского ежа ага. с шутком. Доказала. называется бразильская макека с морепродуктами и вот здесь гребешок масось и манго очень аппетитно очень вкусно пахнет и вот чек безалкогольное пиво и еда у нас сегодня гастрономический день, мы только что поели в рыбном ресторане и кафе сейчас кафе, пришли в кафе, где есть разные тортики. Как, как на на меня красивый мы, вот такой вышинный, вот такой пилый, вот такой долго. Патриарши пруды. Красавица с длинной косой. Пойдем отмечать день рождения. Отличное настроение, и погода очень приятная. Наконец-то стало тепло, и солнечно, и вообще кайф. Думаю, нет. Приехали на Красную площадь, а погода как в Петербурге. Дождь. Сейчас идем обедать. Площадь закрыта. Идем обратно. Красная площадь закрыта, поэтому мы идем окольными путями. Гастромаркет вокруг света. Идем поесть. М -м -м -м. Это вообще вкусно. Морская капуста. Очень Доброе утро, друзья! Сегодня мой четвертый день в Москве, заключительный день моего маленького отпуска. Я почти ничего не снимала, потому что проводила время с друзьями. Они вчера уехали в Новосибирск, а я ночевала в хостеле, который называется Три пингвина. Могу всем его порекомендовать. Это хороший, тихий хостел, очень чистый. На букинге я его забронировала и провела отличную длинную ночь. Очень выспалась хорошо. Сейчас я позавтракала, выпила какао и съела круассан. И вот Села в таком милом, тихом дворике. И сейчас пойду в Третьяковскую галерею. Я в Третьяковской галерее никогда не была. Очень интересно. Я уже знаю, какие картины я хочу увидеть. Вот. Ну и сегодня чуть позже мы встретимся с Ирой с канала о русском по-русски. Я думаю, что задам ей несколько вопросов, мы познакомимся, и в мае Ира приедет в Санкт-Петербург, и мы с ней тоже, наверное, весело проведем время. Так что не переключайтесь. Ну что, друзья, я сходила в картинную галерею. Точнее, в Третьяковскую картинную галерею, получила огромное наслаждение от картин. И сейчас я направляюсь к Усачевскому рынку, где мы встретимся с Ирой. Камера садится, не уверена, что смогу все записать. Впечатление как всегда, положительные. Я в Москву приезжала уже несколько раз. Здесь живут мои друзья, поэтому для меня этот город, ну, для таких мини-путешествий... все таки Санкт-Петербург я люблю больше, наверное, потому что он выглядит более европейским. Но Москва, конечно, это великолепный город, который получает огромное финансирование от государства. И здесь постоянно что-то обновляется, постоянно строится. Вот, вы видите храм Христа Спасителя. Не стала туда заходить, потому что нет времени. Но всем рекомендую, если вы приедете в Москву, обязательно сходите в этот храм. на море и он нас держал. У меня осталось несколько часов до самолета, буквально три часа. Я решила приехать в центр и попробовать прогуляться возле Кремля, посмотреть на Александровский сад, Московский Кремль и Александровский сад. Что сказать, красиво, монументально, отличное настроение, приезжайте в Москву.